Привет! Давайте смотреть новые красивые схемы из журнала «Вышивка для души». Это будет восьмой номер и спецвыпуск номер четыре «Деревенские мотивы». На обложке мы видим фотографию отшитой работы Девы Марии. Я думаю, что, скорее всего, она называется «Умиление». Потому что такой взгляд, направленный вниз, он как бы подразумевает внизу колыбельку с младенцем. Ой, правда, она называется умиление. Вот. Мы, значит, тут встретим в номере черного котика. Называется «Котик в цветах пернатых гостей синичек, Вышивка для подушки «Божья коровка», «Околица», «Букет роз» и икона «Умиление». Черный кот. Это если хочется зашивать такие большие площади ниткой, то он как раз подходит. И что сам кот, что кусты сзади него. Вот, умиление. Очень красивая, очень приятная икона. птицы в сирене. Такой деревенский мотив с церковью и букет роз в вазе. А на обложке мы видим схему для подушки. Теперь следующий выпуск который я получила только-только. Мне вот его принесли. Когда я увидела этот вот деревенский двор, мне так понравилось. Хотелось очень открыть, но я, в общем-то, установила камеру и хочу посмотреть его вместе с вами. Первый раз. Вот эти вот куры и корзинки, и цветы, и белые стены домов. Все это я очень люблю. Самовар. У меня на столе стоит такой же самовар. О. Я, кстати, тоже живу в таком старинном доме. Я просто обожаю это. Мы специально сюда переехали. Деревенский кот. Называется Счастливый кот. В теплый день. Деревенский пейзаж. Дворик, чаепитие. И Матильда, свинья Матильда. Я знаю, есть вышивка кошка, Матильда. Свинья, это здорово. В теплый день. Ага, это вот животные просто сельские. Ослик. Или же ребенок. Ослик, наверное. Это дворик с обложки. он вот так все вообще. Все такое родное. Это уже следующая вышивка. Деревенский пейзаж. Какой же хороший выпуск. Счастливый год. Сейчас он будет. Вот он. А это вот самовар от чаепития. Ну, Матильда... Так, надо схему с самоваром посмотреть, как следует. Угу. Отличный выпуск. Порадовал меня. Вам я говорю, пока пойду печь какие-нибудь булочки.